Хочу представить вашему вниманию обзор сервиса для админов каналов Telegram – telegramba.com. Ссылка на сайт telegramba.com и никак иначе. Посмотрим, что предоставляет нам этот сервис. Внутри системы можно создавать посты, редактировать посты, добавлять к ним фото, добавлять кнопки «лайк», like, «дизлайк» или «поделиться». Пока только эти два вида кнопок, но обещается обширный диапазон выбора таких кнопок. Публиковать в канал можно, редактировать после публикации. Можно задать день и время публикации. Если надо, отменить и назначить новое. А после публикации можно редактировать или удалить. пост. Все посты хранятся внутри системы. Если они созданы внутри этой системы, можно в любой момент получить к ним доступ. Можно назначить еще одного пользователя администратором или редактором своего канала. В случае, если есть пользователь-редактор и, и включена модерация канала, то пользователь с правами редактора может создавать посты внутри системы, но публиковать их можешь только ты. И бонусом идет лента. Лента — это отдельная страница на сайте telegramba.com. Она имитирует собой ленту соцсетей, то есть туда попадают все посты, которые опубликованы через сервис Telegramba. Страница открыта для индексации и содержит ссылки на пост и на канал. Цены незамысловатые, чем на больший период оплачиваешь, тем выгоднее. И партнерская программа. За каждого приведенного тобою нового клиента с первого его платежа ты получаешь 30%.